Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой?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 до конца. Дальше будет очень много интересного годного контента. Ну, Во-первых, расскажу, как же определить биом равнина от остальных э, биомов. Когда вы приближаетесь к биому равнины, то вы видите вот такую вот холмистую э, местность. Вот с такими вот огромными выступами, вот с такими вот гигантскими камнями. Да, ее отличить, ребят, несложно от других локации. Также, если вы нажмете на карту, вы увидите вот такого вот плана оттенок желтоватый, да, он, смотрите, у нас выглядит желтоватым, она отображается, равнина у нас, по сравнению с лесами, например, с болотами, а, с горами, этот, а, этот цвет отличить несложно. Во-первых, в равнины очень скудный такой биом у нас, значит, по ресурсам, да, кроме камня, здесь практически вы ничего не найдете. Ну и качественные древесины, конечно же, да, очень много здесь бывает качественной древесины, это раз... Иногда встречаются нам березовые рощи, вот, например, как вот там вот подальше, если мы пройдем, встречаются на равнинах у нас деревни с гоблинами. Вот таким вот образом они выглядят, да, вот на горизонте у меня маячит одна из них. Правда, она уже зачищенная, но это потому, что я там, ребятки, фармил кое-какие важные ресурсики. Кстати, друзья, гайд по деревням гоблинов, да, и вообще по всем животным и битвам с ними вы можете найти в плейлисте под данным видосиком. Пожалуйста, переходи в плейлист по Вальхейму. там ты найдешь много интересного, годного контента. Все специально для вас, друзья. Первым назойливым врагом, который будет вам постоянно досаждать, считается вот этот вот мелкий комар, или как он еще здесь называется, Смиртокрыл. Эти ребята очень противные и доставят вам немало хлопот, да. Они постоянно будут кусать вас за задницу, особенно если вы сюда придете в броне ниже железной. Вам, ребятки, будет очень больно, да, претерпевать вот эти все входящие атаки. Да, скрытные, потому что комары Всегда действуют а, скрытно Да, также, ребят, не мешало бы научиться воевать Против них, но это, об этом, ребят, я рассказывал В прошлом своем а, гайдике Пожалуйста, переходите в плейлист, все вы там найдете Ну и также, ребят, на равнинах стоит Искать такой важный ресурс, как морожка. это у нас очередная ягода Которая спавнится здесь в огромных Количествах, да, эта морожка Нам а, потребуется Для создания высококачественного Вина на огнестойкость Да, которая будет способна более легкому сражению с финальным боссом а, Яглутом. Обычно, если ты встретишь вот такую деревню на равнинах, ты сюда просто так не попадешь, как сейчас это сделал я. Здесь будет очень много гоблинов, да, и все они будут настроены агрессивно против тебя, поэтому не суйся сюда неподготовленным. Мало чего у тебя а, получится. Хотя я знаю умельцев, которые и без брони, приходя сюда, просто-напросто расстреливали всех из лука, зачищали эти деревни. Вкратце, эта деревня станет неплохим таким источником древесины, да, особенно вот такой вот цельный, который вы нигде больше не найдете а, на равнине, кроме как в Черном лесу она еще у нас вводится. Также можете полутать вот эти вот сундучки, в них тоже будет очень много интересного всякого, разного разнообразного. Можно кое-какие построечки разобрать и также поживиться некоторыми ресурсами. Но основной целью пребывания в этих деревнях, конечно же, ставит поиск льна и поиск ячменя. Это два необходимых ресурса для более комфортного дальнейшего развития. Это, конечно же, тот биом, где спавнятся вот такие вот большие монстры, как а, локсы. Это своего образа бизоны, миролюбивые создания, если к ним не подходить слишком близко. Ну или, конечно же, научиться с ними воевать. Локсы это источник очень интересных шкур, да, которые потребуются вам для изготовления ковриков, и из которых можно будет сделать интересный а, плаг. А также это источник офигенного мяса Сейчас, кстати, они называются быкоящеры, да, в совершенно новом переводе Блин, я и не знал, раньше они были а, локсы, теперь, конечно же, перевод поправили И теперь они быкоящеры Злуждая по равнинам, ты будешь натыкаться на мелкие группы вот таких вот паразитов, как а, гоблины Это, ребят, коронные обитатели этих мест, поэтому привыкайте к их присутствию Они будут постоянно пытаться вас атаковать Вот еще и комары привязались Ну ничего, сейчас мы распространяемся Справимся с этими сорванцами, надоедливыми, мелкими. И все, у нас будет ништяк. Так один готов, где второй? Все гайды, как а, бить тех или иных существ, есть на моем каналчике. Да, переходите, ребят, и будете подкованы а, в сражении с любыми монстрами в этой игрушечке, как никогда раньше. равнины это самый подходящий объем для фарма такого ресурса, самого прочного на данный момент в игре, под названием черный а, металл. Он падает практически со всех гоблинов, да, которых вы здесь убиваете, плюс а, очень много его можно нафармить вот с таких вот а, обитаемых деревень с гоблинами. да Но тут, ребятки, их очень много будет, поэтому будьте осторожны, не ломитесь туда неподготовленными. Из черного металла получается самое топовое снаряжение и вооружение на данный момент существующее в игре Поэтому, конечно же, есть смысл его э, фармить Но, правда, пока что не в таких гигантских и огромных количествах А только лишь для того, чтобы тебе хватило на какую-нибудь хотя бы маломальскую топовую э, пушечку Я, например, сделал из черного металла первым оружием это топор из черного металла Самый прочный и неплохо так Дамажище вообще получилось такое универсальное оружие для решения множества задач. И еще немножко информации про равнинный биом. Зритель, запомни, не совершай ошибок, такие, как совершал иногда я, когда только пришел в этот а, биом. А, вот этот самый лен, который мы находим в деревнях гоблинов, можно выращивать только на равнинной земле. Ни в каких других землях у тебя его вырастить не получится. То же самое и с пшеничкой. Да, пшеницу тоже можно выращивать только на равнинном а, биоме. Запомни это и используй по своему а, усмотрению. Да, не делай таких ошибок, как многие, кстати, делают. Да, просто наберут здесь кучу льна вот этого или же ячменя и начинают его высаживать день на равнинах каком-нибудь черном лесу или еще где-то там да и он у них не растет и просто-напросто пропадает да друзья имейте ввиду этот нюанс и а, пользуйтесь на здоровье а, но несмотря на это на равнинном биоме растут совершенно все виды а, культур которые можно найти это и семена репы это и семена моркови это и саженцы репы и саженцы моркови здесь отлично себя чувствуют поэтому Равнинный биом считается на данный момент самым плодородным биомом, который есть в игре. Я думаю, что любителям фермерства эта идея, конечно же, подойдет идеальным образом. Я же иногда тоже балуюсь, да, выращиваю, и это мне идеально подходит. По степени важности прохождения равнинный биом занимает пятое, последнее место, а это значит, что его нужно исследовать в самую последнюю очередь. И если, зритель, ты сюда попал на раннем этапе игры, то лучше тебе стоит ретироваться отсюда побыстрее, но потому что что здесь достаточно сложно развиваться особенно когда ты э, голый тебя постоянно будут преследовать э, злые монстры которые тебя будут буквально с одного удара ваншотить. Иди-ка ты лучше развивайся на луга или же на короняк э, ближе к черному лесу один из минусов равнинного биома я заметил что здесь при использовании душки, которая берется с третьего босса костяная масса, у нас эта душка здесь не ищет совершенно никаких сокровищ ну и еще в биомах равнины встречаются вот такие вот у нас Арочные конструкции, возле которых с небольшим шансом можно найти вот такой вот значочек вергвизра яглута, который сообщит нам место расположения финального пятого босса. Заюзаем мы его, мы увидим, куда нам нужно будет двигаться и где он находится. Если честно, биом равнины мне показался слишком таким пустоватым, можно сказать, даже не до конца доработанным. Я думаю, что в процессе, да, в ближайших обновлениях и патчах а, что-то привнесут сюда больше, да, на равнины. И мы будем путешествовать здесь гораздо продуктивнее, находить какие-нибудь более интересные ресурсы. Да хотя бы, ребят, пусть отпуска реализуют ту же систему с шахтами, где можно будет фармить черный металл. Мне кажется, что этот ресурс именно так и стоит добывать, а не выбивать его тупо из задниц гоблинов и гоблинов берсерков. Ну что ж, на сегодня это вся информация по поводу биома равнин. Если ты, зритель, ты думаешь, что братишка Скрэчер рассказал не все по данному биому, то, пожалуйста, поругай его в комментариях, добавь, пожалуйста, информацию и, возможно, в следующем видосе по равнинам я предоставлю гораздо больше интересного годного контента. Если, зритель, у тебя есть какая-нибудь годная, крутая идея по поводу игрушечки Вальхейм и не только, то смело пиши мне, предлагай, и мы с тобой на это